Всем привет, это Топ Дота. Давно я не снимал фишки, а материал все копился и копился, да и к тому же не совсем баянистый и годный. Так что думаю, что уже пора начинать вам его показывать, пока меня не опередил какой-нибудь НС, а то снова будете говорить, что я все у него пизжу. В общем, сегодня будет три годнейших фишки, и если мы соберем как раз 3000 лайков, то скоро будет и новая часть. Поехали! Итак, первая фишечка. Правда если вы играете на 2к, то вряд ли вы будете ею пользоваться. Но вот для разных скилловых чуваков с 5000 очень даже подойдет. Это пул крипа за Спирита со стороны Радиант. Он очень сильно может помочь вашему мидеру, ведь если вражеский не получит опыта с пары ранж крипов, то это уже половина уровня разницы, так что сделать такой пул перед ганком – это самое то. Ну а делается он элементарно и даже довольно криво. Вам просто нужно подогреть эншентов и притянуть рэндж Шкрепасика своим третьим скиллом. Главное, чтобы он не убежал у вас обратно на лайн. Но такое произойдет, если только вы уж совсем затупите. Ну и конечно, не хватайте много лишнего урона от эншентов, Это вам совсем ни к чему. Следующая фишка подойдет инвокерам. Пожалуй, это вообще лучший способ законтрить дизраптора и его кinetic филд. Короче, если вы в него попали, то делайте следующее: просто прожимайте фейзы и под самый конец их действия кастуйте фаржа. Фейзы сконфликтуют с физическим объектом, в данном случае с фаржом, и вы. Очутитесь на другой стороне от Kinetic field. Проблемка здесь только одна: если дизраптор закрыл вас стенкой, то скорее всего через полсекунды сверху вам прилетит еще и ультимейт, так что совсем не факт, что вы успеете провернуть все эти необходимые манипуляции. Ну и последняя фишка, которая, как по мне кажется, самая жесткая, именно поэтому я ее под конец оставил: это обуз фистов за Эмбер Спирита. Часто бывают такие ситуации, когда вы бежите к руне, которая вот-вот появится, а тут хопа, и появляется какой-то непонятный сасак. Порт, который уже караулит руну для своего мидера, и который вот-вот лишит вас заряженного ботла и вкусного бафа, и в таких ситуациях есть один небольшой лайфхак, который просто обязательно нужно применять. Просто прожмите тайминговый фист под появление руны, и в то время как вы будете наносить удар, без остановки спамьте правой кнопкой по руне. В этот момент вы как бы физически оказываетесь именно там, где наносите удар, и у вас без труда получится эту рунку забрать. А если вы уж совсем ловкие и рукастый, то вы еще и можете проклацать привязку. В итоге руна у вас в ботле, а рядом стоит привязанный полудохлый вражеский саппорт, который не понимает, что это только что произошло и что ему вообще делать. Так что еще и фраг у вас в кармане. По-моему, это очень жестко и юзайте, как только попадете в такую ситуацию. А на этом все. Такой вот коротенький видос у нас сегодня получился. Надеюсь, вы из него вынесли для себя что-то полезное. И теперь будете чаще выигрывать, поднимите себе много ММР и, и подтешьте свою чсв А я взамен получу от вас всего лишь один лайк и одну подписку на мой канал. Надеюсь, это вы сделаете без особого труда и с удовольствием, тем более, что так вы ни за что не пропустите свежую часть самых потаенных секретов доты. Удачи!